Всем привет дорогие друзья И сегодня мы распаковываем солдатиков Так так, Можно уже порвать Так Ага угу, Ого. Так дальше распаковываем О собака Да ты прав Собака так. Mm. Еще mm. дальше распаковываем да. Да. Сначала нужно... Так Ипс. Сейчас Ипс. Ссылка на солдатиков будет в описании Да Мы солдатиков правил Все, всем пока Всем пока мы... немного коробок связи. Так Там много здесь человечков. Не нужно ли будет? Это для мультиков, так. Занимать и там других. Так. Собираем этого. Ну, оно не пахнет, но немножко такой запах. И это пластмасса. Я много человек видел, Лего. И скажу, что это пластмасса. Если я ошибаюсь, mm -hmm. Ты не знаю, так, бронежилет его, или что это, а наоборот, вот <клышлен> так это называется, ну и осталось руки, руки мы собираем, так, сейчас, а пока эту руку соберу, их что-то очень много, Взрослый. Вот. Вот такой он. А, у нас только тут один автомат же. <клев> так, я пока этого соберу. Тут же только один автомат. Так. так. Так. А я вот вс. Так, вот все. Вот все. Это кто? Не знаю. Вот так. Не опускается рука О, какое яйцо Так, здесь еще есть запасная рука Так, дальше Так, вот Только у него руки нет так, и а вот так вот. Так, еще один у нас. Еще вот такой вот. Три. И это у нас какой-то гражданин. В кепочке. Так это прохожий. Ты... А, это не прохожий. У меня уже другой получился. Вот он. Так, кого а мне еще собрать? Так. Вот такой. Я вот этого еще раз соберу. Столько... Пачки нам не нужны, потому что мы будем снимать фильм про Анатолия Бредова. Так, подвиг. Так. Они а не... только их с усилием нужно туда втыкать. Так. О, жалко, что поводка нет. Ну, чего, где найдё... ну ничего, где-нибудь найдется. Так, третий. Сейчас будем этого делать. И этого, и этого, и этого. Я буду, короче, троих делать. Э -э -э! Так. Или офицер Ну да, или офицер так. Я еще ему здесь плащ надену вот. вот такой вот Я уже все сделал за 10 за секунд Плащ я ему надену, вот такой вот Я вот этого еще соберу Что-то шустрый. Так. Столько солдатиков. Вот этого. Ну, здесь их много. Это русские. Так. Так. Сейчас. Так, вот. Специально. Так. И. Руки. Что-то. Угу. И... Я уже Я этого сделал. Кого мне еще тут сделать? Так. Ой, я женщину упала. Где тут у нас? Так. Ну, такой же, как и... Этот только другое лицо. Вот. Так. Делать, вот. вот такой у нас у -у -у. Вот такой Вот кого то еще жилет остался Может быть от этого Может быть от вот так вот Угу. Так этот в принципе похожий. Так. А? Только руки опять нужно силки. Нужны силки. Так, теперь нужно всем разбирать, какое оружие будет. нож, папа. Так, и вот, вот такой мы разбираем, какое оружие у каждого будет. Один уже лежит. Так. Это как бы будет у этого. Вот. А она будет с ножиком таким? Что? Так. Дайте хоть какой-нибудь автомат. Ну, ножик. Ножик. Нормально же. Автомат идеальный, то есть Пистолет. У нас автомат уже остался, только не понимаем, куда остальные. Что, такие пистолеты у командира были? Я вот только не могу понять, не что это такое. Гранатомет? А, да, гранатомет. А вот отсюда стреляет. Каким-нибудь автоматом дайте ему какой нибудь автомат. Как -нибудь? Все, автоматы кончились. Ну и ему да. гранатомет еще, наверное. Как он... Заряжается. А, вот вот так наверное еще не забудьте про собак только как ее да жаль что она не цветная только коричневый так этого вот нетчика. о вот еще один автомат остался Стой, стой, стой. Он сломанный. И все должны вот так автоматы. А другие могут и вот так. Так. Так, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас. Так. А это береды что ли? Да. Как? Ты. А что, не похож что ли? Это кто? Это тот, кто смотрит с бинокль. Так. Вот. А так. то надо кому-то. Ну, давай, давай. этому а Давай кто в этих? Давай кто. Двенадцать человек да, и тринадцатая собака. Угу. Еще. Вот такой набор. У нас 12 человечков да. будет, потом еще немцы, а потом еще вроде пара Шутисты там. Всякое. Ссылка на солдатиков будет в описании. Да. Мы солдатиков, правильные уши. Все, всем пока. Всем пока.